Кем спала сегодня. Да. Да. А с дедушкой смеялась. Нет. Че кушаешь-то? Всем привет, друзья. Мы пришли в огород Утро следующего дня. Вчера прибрали. Здесь травы. Здесь очень много было. Дедушка с утра вон там, где яма была, перекопал, чтобы, чтобы разрыхлить. Потом землю туда надо будет привезти. Что ты встать? Крой сдавал. Там закрыт? Не знаю, как делать. Его. А папа же открыл. Они закрыли. Зачем? Мы сейчас сделали, а дедушка у нас сделал чучело, и мы сейчас нарядили наше чучело, будем унесем ее а, где в новом доме живем, там, короче, мы посадили лук, и там сороки, кто там воронье, вытаскивают лук и прям распиливают по грядке, и мы хотим поставить чучело на то место, чтобы они боялись подлетать, и вытаскивают вот, Я говорю, классно получилось, папка, тетка да? Тебе понравилось? Аминька, нямка делает у нас. Ням-ням. Че кушаешь-то? Вкусно? Колту с ними? Пока, говорит, не с нее. Жарко, очень жарко. С утра пришли. И очень жарко. Я сейчас вам покажу коляску, которую нам подарили. Она лучше, она ясельки такие, качаются. Очень удобные, смотрите, какая колясочка, Красная. Вот она у нас. Вот это люди нам подарили. Не родственники никто, соседи наши. Так что, друзья, пошла я работать, где-то у нас работает уже во Перекопать надо вот эту зелень. Пойдем, давай, работай. Вот Давид у меня помощник работает. А я, я качаю Дарину в коляске. Только ее еще покажу, что маленькая. Да, точно, она маленькая. А ты большая, тебя можно показывать, да? Сегодня 9 мая, кстати. Дива, ну работаем, да? Лопату самую классную взял. 9 мая сегодня. У стариков да. уважаемые красивые Да, да, да. Правильно. Не в холодной землянке тепло. Ну включи что-то. Что-то включи. Дедушка что сказал включить? 9 мая. Катюшу, включи, Катюшку. Катюша, мне очень нравится Катюша песен. Включи. Я сборник Ну включи. Начинают опять переключать, включать. Аминка с курицами сидит у меня. Сейчас я вам покажу. Еще лейку вытащила. Смотрите, Петя еще рядом. Они пить хотят. Вот и к тебе прибежали, да? Сейчас напоим мы их. Сейчас пить вынесу. Мы моргнули. Беседуешь? Да. Все да. Поздняк, мы отдыхаем час, и это. А вот и праздник. пришла. Перекрасила. Все пришло. Фарида перекрасила. Дима, вон в шоке. Говорит, классно с идет. У нас дедушка приехал, помогает, вам работать. Соскучился. Работает. Да, соскучился. Дети соскучились очень. Вчера Аминка больно это, деду, деду жду. Вчера все в окно ждала тебя, смотрела. Видишь, как так, да. Она, нет, мы сказала, я сказала, сейчас папа позвонит дедушке и скажет, что приехал. И совпало все. Вот видишь, какие мы экстрасенсы. Так, Фарида хочет похвастаться своей прической. Оцените, на сколько баллов ей эта прическа идет. Че, сзади ты показываешь? Что ты? Вот так вот. А сбоку-то покажи оранжевый-то. Красный -то там какой-то. Вот. Оцените. Да, Переливаться будет. Оцените. Продевается, да. Ты, ты хорош, ты голову-то нормально держи, прическу-то не видно. Домовела Кузя, а брови черные. Выделяются. Чем? Реснички осталось нарастить, мам. Иди наращивай у друга своего, спрашивай. Это, это подарок от папы, он заколымил у нас, пашет. Да, это... Пашет как лошадь. А мы тратимся там, А мы тратимся, тратимся, а мы тратимся, тратимся да. И Фарида у нас на, сколько, на какую сумму вышла это? Две на две тысячи вышло, так как у нее день рождения скоро, вот и папа ей подарок такой сделал. А мама еще не сделала, мама знает, какой сделала. А сделает. мама сделает пироги. Ей. А мама сделала другой, сделает пироги состряпает из пяти начинок. И все, самый лучший подарок, душевный. Могу сделать из бисера колье. Резиночки подарить. Ну, Резиночки уже не к месту здесь. Давай, мама, снимай. Если только вот так, нам. Нет, колье сделаем. Что, Дима, что хлопушки? Хлопушки играет. Не гоняй, не надо. Так что он меня пугает тоже? Шел Он стоит вообще нормально. Тем больше пугаешь, тем они налетают, запоминают. А Сейчас он на тебя наносит. Смотри, смотри. Своих-то пускай узнают. Да -то конечно, вы-то зачем своих-то это пугаете? Потом они сия. вас вообще не будут подпускать. Ой, Даринка плачет. А Динаров, а да. Давай, да, девчонки, воню. няньки, воню. няньки. Сейчас мы доубираем траву там. Андрей приедет и будет пахать. Он сейчас еще колодец. <свят> я тебе показываю. Я могу показать. Дюм могу показать. Божку его на чернявую. Да, вот Дава, ты устал? <свят> я, я, я хочу. Что? Я спрашиваю, ты устал? Я не спрашиваю, что ты хочешь. <свят> <свят> устал? Нет. Мы с тобой договорились же. Ладно. Да. Ну и все. Мама со мной тоже договорилась на день рождения, ничего не подала. А скажи, сладкий я купишь? Да завед? А трехколесный. Мама Я уже не цепку. верю. Завед? Да, Я уже не верю. Пачку себе Все такие спрашиваем, Мама. А то у всех какой-то велик. У меня. пришла, вытащила Даринку из коляски. А Соску то не Стыд и чья поза развила, а то че? Не жарко. Не жарко, это тебе жарко. Она же не двигается, лежит. Что у нее такой большой капюшон? <смех> да, она шапку так поправила. Шапка у нее большая. большую но завязала. Скажи <смех> всем привет. Зачем так снимаешь? Я боюсь. На, на. я боюсь. А, мама боюсь. На. <смех> Андрей учит Диму на мотоблоке пахать. Плаваешь на таком прям проплывешь нормально. Молодец, сынок, молодец. Сегодня у нас дедушка с утра здесь выровнял землю, всю траву убрал, молодец. Сегодня с Димой разговариваем. Больше говорит, у нас дедушка работает. <соединяя> <соединяя> дедушка весь огород сделал, но а? мама говорит, надо ему <соединяя> деньги заплатить. Я говорю, папа поедет, пашет ему <соединяя> в огород, деревню, а. Да? да. А. Ветер -а -а. Погода поменялась, да? Нечего. Да. Вчера. А Мину собака укусила, да, вчера? Куда? Туда. Попу, да? Больно было? больше испугалась ну конечно а я ты как испугалась думала утром температура красная посмотрела голова болит нет нету слава богу вижу вижу молодец закройте жопу а собака Больше не подходи к собакам-то, ладно? <сос> Нехорошие они, кусают. Дима заплатить, говорит. Ага, дед. Дедушке, говорит, ну, вот... говорит, говорит заплатить. А я это же говорю. Дед, деньги не возьмет дед. ты чё? Мама покажет, и всё. даю с дочкой. Я, я, я, васчу, я. Нет, хочет, чтобы это. Тебе приятно сделать. Мне приятно. Как вот э, а? да, да, да. Да, да, да. Ты да. все Да, ну а а а <все> а а а а да. собирайся. Собирай. Ага. Смотрите, у нас Динара сколько червяков набрала. Ты куда собралась-то? И палку. Куда? И палку, дедечка. Ты тоже. Куда Какой? динара собралась? И палку. еще один да? палк. Да? Фу, иди курицком. Ты мой рабочий работ... Ай, Ты мою это... Иди, как, как тебе сказать-то? Ты моих рабочих забираешь, собираешь. Червей, они а в земле она работают. Не тяжелая. А она в земле работает червей. А зачем же их? Что будешь И... делать, не знаю? Иди И курочка. Да? да. Ну ладно. Иди тогда на рыбалку. А ты куда пойдешь? Я... Садить. Садить? Да. Садить. Садик. Да. Садик пойдешь? Да. Ты хочешь в садик-то? Дети, сядут, дети, Кто там? Что? Дети Дети Дети. Любишь, да, детей? Да У нас идут там мусор пить Спать, летать да? Да, да. Да. да? да, Кушать, пить зовут, играть, спать говорит. Да, летать, да У нас идут и машут там Да, ты чё Секундка пыла, дай мне семечку земельку дала да, понятно там. ну работайте работайте Пусть я не да давай давай